Погнали, друзья. Я тебе сказал, я тебя найду, слышишь ты? И снова, друзья, меня занесло в этот интересный мир выживания. А у нас, ребятки, как вы уже понимаете, раст сегодня. Будем жестко раститься сегодня. Сегодня. Одиночка покажет вам, как нужно фармить, как нужно стрелять и как нужно страдать. Вообще-то не нужно, а можно страдать. В такой замечательной игре, как Rust. Играем, ребятки, на слабом ПК. А, потому что у нас пока другой возможности нет. И потому, ребятки, все у нас еще гораздо сложнее. Даже из-за этого момента. Ну что ж, приятного всем просмотра. Scratch в теле, Scratch продолжает. Для начала выживания в Rust нужны ресурсы. Поэтому давайте добудем немножко дерева. Давайте добудем немножко камушка. Давайте добудем еще что-нибудь, что, что попадется на нашем пути. Так, все добытое мы быстренько сейчас. Давайте складируем какой-нибудь. Ящичек, чтобы у нас инвентарь не был переполнен. И уже давайте займемся. Надо уже подумать о постройке жилища своего. Так вот, фундамент я, наверное, заложу где-нибудь вот здесь, вот в горах, да, чтоб меня не было сильно видно. Так, ну и внутреннее обустройство. Здесь у нас шкаф будет. Давайте на нем авторизуемся. Так, тут мы с дверку сразу поставим, чтоб нас никто сразу же в голову не шотнул. Да, и давайте заберем отсюда из сундука из наших все ресурсы. Пока роднее везет, никто не пришел, никто здесь ничего не залутал. Да, ребятки, нужно сразу же все сейвить. И для меня, как для соло-игрока, очень важно селиться в таких местах, где меня не сразу не будет заметно. Потому приходится как горному козлу мотаться по горам. Ребятки, это для меня очень важно, особенно когда ты играешь э, на серваке где онлайн практически 200 человек каждый день. Ну и что ж, я думаю, пора поохотиться, а то нам кушать-то тоже хочется. Мишка! Мишка, иди сюда, сейчас мы тебя Натянем как следует, давай-давай Принимай в голову, давай еще разочек Че, ты какой-то стойкий медведь-то попался, а? Сколько я у него копию уже всадил Последний топор осталось выкинуть только И все, интересно, смогу ли я его вырубить, а? Смогу ли я? Давай уже вырубайся Чудо, что какой мощный-то попался Так что ж такое, ты сейчас я ему этим вот этим жестким Оружием по жопе дам и Ах ты ж за... Все, я помер, ребятки Вот такой у нас суровый медведь оказался А я не успел даже спальник поставить Черт побери, ребят, придется резаться где попало. Ну что ж, давайте выдвигаемся. Место я запомнил, где я живу. Пора бы выдвигаться обратно. Вот такие ребятки у нас здесь пока что пустые пляжи, а, потому что вайп был только вчера, поэтому сегодня еще никто не успел ничего построить. Но хотя уже домики у многих стоят. Вот. А я решил заселиться где-нибудь а, вд вдалеке в горах. То есть так, немножечко накопьем мне на еще одно. Ну что, Мишка, привет, не ждал, да? Да что ты будешь делать? Сколько копить-то? Давай я тебя еще раз с твоим же этим же копьем Задвину тебе как следует Все, ребят, наконец-то я с ним расправился Пора бы добыть немножечко места. Так, ну что ж, то, что я добыл, надо засейвить По-быстренькому, да, чтобы никто у меня Никуда, никуда оно не делось. вот это моя хата Я уже, как видите, апнул в камушек и мне пока этого достаточно будет, да, спальничек тоже положу на всякий случай, чтобы уже такого не было, как в прошлый раз, и можно было здесь резаться спокойненько. А сам я, ребята, отправляюсь в небольшое путешествие, мне сейчас надо фармить, эта серия посвящена практически будет фарму. Так, ну что ж, побежали, друзья, побежали. Так, что у нас тут, железо? Пригодится. В хозяйстве железо никогда не бывает лишним. Да-да-да, давайте-ка немножечко добудем. И вот так, так, ну, так же нам надо вот нашу базу ведь апать в железо, да. То есть поэтому добудем. Давайте железо немножечко. Как Кактусы... Что ты говоришь? Два типа залутанных бегут? Неужели, да? Ну ладно. Че, че, че? реально два типа бегут? Прижучат, говоришь, да? Ну, наверное, меня-то они не прижучат. А пойду-ка я здесь лучше сбоку обойду, раз там типы бегут. Я привык держаться ближе к воде. О, похоже паренька-то и прижучили. А я говорил, надо к воде ближе держаться. Вот пока что я засейвил сам себя, друзья. Реально были типы, паренек мне подсказал. И я, как видите, засейвился, а его походу слили. Так, тыковки мне пригодятся, хавать тоже хочется. Особенно в дороге, когда ты далеко от дома. Так, так, так, еще одну тыковку возьму, пожалуй. Так, еще одну возьму. Черт, жадность меня, похоже, боя погубит. Сколько штыков я набрал-то? Мне, наверное, хватит до, до самого окончания этого вайпа. Вот у нас какая-то халупа по правую сторону. Там, похоже, лошадка стоит, да? Лошадка, это прикольно, лошадочка, иди-ка сюда. Что-то мне надоело уже пешочком драпать, да? Давайте-ка попробуем прокатимся уже на лошади. Че, давай, его гошка поехали, гоу-гоу-гоу. Ну что ж ты как, как слоупочно двигаешься, то да? давай быстрее. Во, вот это я понимаю скорость. Похоже, наша лошадка голодна, да? И надо бы ее подкормить. Смотрите, у нее как мало выносливости осталось. Вон там желтенькая полоска в правом нижнем углу экрана отвечает за выносливость лошади. И она у нас на минимуме. Так, ну что, давайте тебя подкормим тогда. Так, что-то я сам начал есть. Э, вроде бы сытый. Так, на, ешь, ешь давай. Чё не ешь? Чё-то какая-то привередливая лошадка попалась. Ешь, говорю. Давай, жуй быстрее. Я тебе сколько можно кидать-то? Обычно они вроде должны это все есть. Да, что ж ты будешь делать? Может, тебя в другое место переставить? Сейчас я в другое место поставлю, эту лошадку. Может, она с другого ракурса будет есть. что то там типо какой-то, по-моему, бегает вдалеке. Но я надеюсь, что он нас не заметил. Все хорошо, я же самотень, меня никто не видит нигде, ни из-за какого угла меня не видно. Так, лошадка, кушай, говорю. Да что ж ты не ешь-то, етицкая ты сила, а сколько... Да не хочет, видите, башкой мотает, а ну жри, сказал! Жри давай, сколько тебя можно тут уже с тобой. Ох ты! Здравствуйте! Я вас не ждал! Здравствуйте! Идите нафиг, черт победит! Да что ты какие все агрессивные здесь на этом сервере! Как только увидят, сразу же надо заваншотить. Гад-то такое, а? Конец, ребятки, ко мне пришел. Да, это реально конец. Меня какой-то заваншотил просто. Ну ладненько, давайте реснимся. Теперь у нас есть спальничек. Теперь мы снова в хате в своей. Так. Ну что, предлагаю еще раз прогуляться, наверное, подобывать, нам нужно фармить, в любом случае, я сейчас попробую по кресле так что это у нас тут захолупка такая сгнила, давайте-ка проверим, что, ох, там что за булькает такое зеленое в чашке непонятное, давайте посмотрим, типок валяется, у него кожится, да, пригодится она мне, так, осторожненько, так, все, мы забираем, все, так как мы бомжи, нам все абсолютно сгодится, так, в костре, это костер такой интересный, ни хрена себе, в костре, значит, у него ничего Здесь у нас, значит, шкафу... О, топ-ресурсы есть. Не топ-ресурсы, а просто, ребятки, ресурсы. Да, они нам тоже пригодятся. Все забираю, друзья. Мне сейчас все необходимо просто. Все необходимо, все сгодится. Так-так-так. Так-так-так-так. Да, давайте очистим шкафчик на всякий пожарный. Кто его знает, как у нас получится дальше жить Ну и пошли дальше, ребятки, фармить Так, нам дерево, как обычно нужно Дерево, дерево Опа, очки, здравствуйте Куда спешите? Вам помочь перенести то, что вы несете? Или не надо? что то типок куда-то торопится, я смотрю, я, наверное, за ним не угонюсь. Ну ладно, пойду дальше заниматься своими делами, раз он ушел, от нас убегал, а я за ним бегать не собираюсь весь день. На на -най, най дерево хочу, я дерево рублю, я дерево хочу, я дерево рублю, мне дерево надо дохренища и более... Так, еще одно дерево готова. Это кто здесь такой? Это кто? Это кто? Это что за беспредел-то тут такой творится? Ща... Ну Да е я даже ничего не успел сделать. Что-то здесь, ребятки, реально агрессивные какие-то. Все, все пытаются нагнуть меня. Блин, у них это неплохо получается. Опять, опять я страдаю, друзья. Я реально страдаю просто. Ну что ж, ладненько, дубль три. Пошлите дальше, свое тело здесь найдем. Вот тут меня где-то за задолбили просто из кустов, ребят. Видели, вылез из кустов. Я даже, я даже не думал, что он там пришипался. Это, походу, тот тип был, за которым изначально я гнался. Да, ребят, надо быть аккуратным. Вот такой вот я, ну бас. Оп, здрасте. Молодой, я не молодой уже, чувак. Не молодой я. Какой я молодой? А, не, не, я не молодой. Я, ты бы знал, сколько мне лет, ты бы охренел, какой я молодой, блин. Тоже мне молодого нашел. Не надо меня бить. Я тут вообще бомжара, видишь, без, без всего бегаю. Так, ну что, ребят, дальше двигаемся. Дальше, дальше. Нам нужно фармить. Теперь надо немножко скрабчика поднафармить. А то у нас вообще не на что изучать наши с вами накопленные, накопленные лут. То есть у нас есть для изучения уже несколько всяких предметов, которые мы не можем пока тоже потому что нет скраба. Ребят, давайте. Надо фармить. Фармила в деле. Фармила снова в деле. Так, это надо все изучить попутно, да, то есть, чтобы это, чтобы оно у нас было. Так, ну что, пора печику поставить и переплавкой заняться, да? Печка нам не помешает. Отличненько, все. Так, тут что-то пройти нельзя. коряв я поставил, сейчас я быстренько переставлю все. Так, ну что ж, убранство дома мы свое закончили. Пора снова выходить фармить, друзья. Нельзя дома сидеть и заниматься всякой ерундой. Надо фармить. Раз, нужно для того, чтобы фармить. Ну, каждый фармит по-своему, как видите, я фармю таким, знаете, древним способом, самым таким бичевским, да, то есть так фармят только рабы, как я фармлю сейчас. Нормальные пацаны-то, они фармят по-другому совершенно, но я себе пока такого позволить не могу, потому что у меня нет огнестрела, у меня есть только палка-ковырялка, которая ни хрена почему-то не может сделать против камня. Видите, парень с камнем, угомонись, чувак, ты чё, я тебе ничего не сделал. Ты, наверное, понял, что я тут нафармил немножечко и хочешь сейчас меня забить, да? Но ты, блин, потом об этом пожалеешь, слышишь? Я ж тебя найду, если ты сейчас не отстанешь. Давай, вон отсюда, пошел. Ты разу не боишься моего? Да походу вообще не бойся. Да какой дерзкий-то, а? Что вы все тут какие дерзкие? Опять очередной дерзкий тип попался и просто-напросто нам нахреначил. Я ж тебя найду, слышишь ты? Ты меня лучше сейчас прирежь сразу же здесь. Иначе я за тобой сейчас пойду, слышишь ты, нет? Пошел ты, а? Охренел, вот он. Я тебя сейчас. Оп, все, все, ребятки, я встал. Я сейчас найду этого типа, я сказал, что я его найду, а он, похоже, вот там купается, да, Че купаешься, да, следы крови сейчас моей смываешь, да, сейчас я тебе твою кровушку попущу, а ну иди сюда, иди сюда, говорю, Уходи, а ну иди у сюда, у тебя много ресурсов, это ж замечательно, братишка, а ну иди сюда с ресурсами, я тебе сказал, иди Уходи. сюда, говорю. Никуда я не уйду. Ресурсов. Если у тебя много ресурсов, тогда Уходи стоять. От я от ты меня. об этом сказал. Иди сюда, я тебе сказал. Уходи. Никуда я не уйду. А ну иди сюда. Это ты стой, давай. Ты, ты у меня все ресурсы мои отжал. Теперь отдавай мне их обратно. Ну-ка стой, говорю. Это гоп-стоп из-за угла, мы подошли. Давай ресурсы. давай ресурсы все выкладывай. Что что-то куда-то побежал? Что, сышь что ли? А ну иди сюда. Что, не пацан? Иди сюда, говорю. Ты что, ты куда-то бежишь? -то? Подожди немножечко. Ты мои ресурсы забрал, ты, ты теперь их -бал, отдавай. Челик. Это ты меня заколебал? Какого ну, хрена ты на меня напал? Я, я же тебя не трогал. Ты можешь просто уйти. Я теперь от тебя не отстану, пока не заберу свое. Понял, чувачок? Да, я теперь я теперь уйти. тебе во сне буду являться. Ха-ха-ха, иди сюда. Я тебе во сне буду теперь являться постоянно. Вот с этим факелом. Сейчас он окажется в твоей, так сказать, одной, одном месте в твоем заднем. Иди сюда. Я говорю, ну иди сюда. Да что ты будешь делать-то, а? Опять этот челик меня заваншотил. Он, похоже, с камнем. Вообще лихо управляется. Ахуй ты ко мне лез, блядь. Да потому что ты надо было. Ты... Лезь, я тебе сказал, я тебя найду, слышишь ты. Вот такие, ребят, дерзкие у нас тут пацаны водятся на, на, на этом серваке. Какой, ребят, сервак, ссылочка будет в описании. Потом посмотрите, если интересно. Называется сервак RuArmy. Ах, ты же ногу свело, аж. Называется сервер RuArmy. Я вот на нем сейчас играю. Очень большой на нем онлайн. Поэтому тут вы, ребят, точно никуда не, не скройте. Здесь реально все хардкору. Так, ну что ж, продолжаем фармить. а Продолжаем, да, то есть немножечко у нас получается. Так, вот до переработчика на маяке добрались. Тут я взял карточку, да, немножечко переработал ресурсов кое-каких. Надо, надо немножко поохотиться. оленью скакал Вот же зараза резкая, а? Вот зараза, как быстро бегает. оленью скакал Ну, ничего, мы сейчас кого-нибудь еще найдем. Мы же все-таки охотники, да, черт побери, охотники, по-моему, мы не охотники, а добыча, тут если нас все ваншотят только так, налево и направо, да, то есть мы сейчас пока в, в роли добычи выступаем, но, тем не менее, не унываем, друзья, в расти, главное не унывать, то есть если будете унывать, ничего не получится, давайте, ребят, идем дальше, так, нам нужно фармить, так, что у нас по курсу? По курсу у нас... О, Мишка! Здравствуй, Мишка! Как давно не виделись. Я уже одного такого сегодня прибил, но он мне с трудом дался. Но теперь у меня есть лук, ты понял? У меня лук есть! Он... Да куда ты прешь-то? Я же тебе говорю, у меня, у меня есть лук, а он все равно прет ему по барабану. Вот сейчас вроде немножечко застал. Ну давай, беги, беги. Сейчас я тебя буду догонять и убивать жестко. Мне нужно мясо, медвежье. Оно очень вкусное и питательное, сытное, очень. Один раз попробуешь и уже точно не отвяжешься. Вот сейчас. Си... Да стой ты на месте! Чего-то что -то ж ты дергаешься в разные стороны, а. Иди сюда, родной. Ой, иди сюда. Ой, какие смачные выстрелы, а! Все, похоже, я его тут распластал немножечко, да. И у нас теперь, ребятки, есть еще больше мяса. Главное, чтобы никто не выбежал из того домика и нам не наковырял куда-нибудь в голову каких-нибудь непонятных предметов, так, ну все, сейчас этого медведя мы разделаем и к себе в хату отнесем, благо я тут живу на горе недалеко, но отсюда не видно, ха-ха-ха, тут никто меня не увидит, так, просто надо специально все чекать, чтобы найти мою хату, да, ребятки, мою хату так-то просто здесь не увидишь, так, ну что ж, мы добыли, значит, с медвежонка немножечко всего, давайте сделаем себе лук, скрафтим, еще один пригодится Ну что ж, ребятки, у нас тут потемнело немножечко Пожарим мясцо этого медведя а Насытимся, подготовимся, ребят, перед следующим утром На следующее утро снова пойдем фармить Никуда не денешься, это, ребятки, раз Здесь нужно фармить всегда и постоянно так, вот тут немножко сейчас распределим. Печечки свои зарядим. Да, пускай у меня тут потихоньку железо плавится как следует. Я потом его буду использовать для апгрейда своей базы. Так, здесь у меня что? Здесь у меня серо плавится. Да, тоже пригодится. А, вот тут у ребятки, мясо. Эх, аромат какой, шашлычком пахнет. барбекюшечкой, Эх, как хорошо. А, еще картошек какой-нибудь нормальный сюда положить к этому месту Вообще было бы шикарно. Так, ну ладно, сейчас мы все это распределим. И это у меня подготовка, ребят, перед следующим тяжелым днем мы будем опять, ребятки, фармить, будем конкретно сейчас а, выживать в расте, где у нас а, со всех сторон враги, да, друзья, мы обложены со всех сторон, буквально кибитками, домами и в хатами всякими, а то и даже дворцами, где живут реально крутые пацаны, да. То есть, но мы тоже мы тоже, знаете, не пальцем деланы, поэтому. Поэтому мы здесь наведем еще шороху, я так предполагаю. Но хотя посмотрим, как оно получится. Да, сейчас я с месцом закончу, ночку пережду. И нас, ребята, ждут снова великие дела. А вы, пожалуйста, ставьте лайки за такую годноту. И вообще, нравится ли вам серия выживаний по расту, если, ребятки... Вам это понравится, реально я буду делать в дальнейшем видосики по нему еще больше, еще качественнее, еще хардкорнее. Ну что ж, нам продолжаем, значит у нас новый день, у нас новые значит, задачи сегодня. очки. здравствуйте, что вы там забыли? Опять какой-то челик там бегает, круги нарезает. Ну ладно, я его оставлю в покое, я буду более осторожнее сейчас к этому всему подходить, иначе когда я вступаю в конфликтную ситуацию с кем-либо, Получается, все не так, как хотелось бы, да? То есть я попробую сейчас поаккуратнее взаимодействовать с ребятишками, которые здесь бегают. Так, ну что, ладненько, давайте-ка, давайте-ка мы подумаем сейчас. Ну что мы, под... что мы еще можем надумать, кроме как рубать дерево, чем больше, тем лучше. Да, нам дерево нужно дохренища. До хранища и больше То есть, Поэтому давайте, ребятки, стандартные Наши функции на начальном этапе Это рубить лес, добывать железо Добывать серу И также камни Ну и, конечно, фармить все по возможности, по возможности. Тут уже много кто бегает с огнестрел Только я вот один с флопатой пока еще Тут хреначу, как вы видите да, И валю деревья так, Немножечко тут я нашел Кукурузы, да, где-то растет Тут, тут по-моему, зарежена какая-то хата стоит Поэтому кукуруза здесь никому не нужна. Тихо. Так, так, тихо. Там, походу... Так, так, так. Там кто-то, по-моему, а? Там кто-то есть, по-моему, тот человек сейчас будет недоволен, что я его кукурузу здесь потырил. Вроде с виду зареженная хата, а там кто-то шарится. Ну, ее могли, походу, сейчас зарядить, а может быть, просто там кто-то шарился. мне. Ну, хотя, если двери открывали, значит, эта хата этого человека была. Волчонок, здравствуй и до свидания. Мне пригодится твой, э, твой черепок, чтобы сделать себе нормальный шлем. Да, ребят, кто в курсе? Ну, я думаю... Если расти рассмотрят, знают, что из черепа волка делается крутейший шлем, который может быть на начальном этапе. Поэтому этого волчару мы прибираем к своим шаловливым ручкам, да, друзья? Он нам пригодится всем своим телом а, в полной мере. Ну что ж, давай, родной, пошли, пойдешь со мной. Так, где у тебя череп? А, походу это, да, череп, давай, так. А что я не могу шапку скрафтить? Походу, ребята, у этого волка не было черепа. Я ему весь раскрамсал этим топором. Да, топором нельзя добывать. Надо добывать или ножичком, или, друг, или другим каким-нибудь способом. Но не вот этим каменным топором. Он дает штрафы. Скорее всего, поэтому я не смог добыть черепушку. Ну да ладно, ребят, бежим дальше. Так, так, так, у нас третий мишка на сегодняшний день, сейчас, давай, родной, давай, сейчас я тебя обойду, сейчас я уже так просто со мной, ты не совладаешь, как это было в первый раз, в первый раз что-то как-то вообще получилось стыдно, мне аж прям было, ну да ладно, так, что-то куда-то он убежал, походу, у нас, да? Мишка, а ты где? Вот же зараза-то, а я-то думал, он здесь где-то ошивается, а он нас убежал. Ну что ж, ребятки, вот такая у нас сегодня серия получилась. Сегодня мы немножко поохотились, сегодня мы немножко посливались, ну и как иначе, потому что это раз, здесь постоянно кто-то кого-то сливает. Если не ты, если не ты кого-то не слил, значит тебя обязательно сольют, поэтому надо быть поувереннее и понапористее немножечко, а не как я, дрич, который... Что делает, что и делает, то и бегает от, от всех подряд. Поэтому надо, ребят, не сать. Это ваш это самый главный совет по расту. Надо просто всегда действовать. Надо просто быть немножко понапористе. Но опять же, думать, ребят, что делать. Потому что это раст, это выживание. Здесь все пытаются выжить за твой счет. Ну и, конечно, ребят, жду вашей реакции по поводу данной игры. Если она вам понравится, я буду в дальнейшем и дальше снимать прохождение. Точнее, не прохождение, а выживание по этой замечательной игре. Потому что она мне, в принципе, нравится. А как, ребят, вам данная игра нравится или нет? Пишите мне об этом, пожалуйста, в комментариях С удовольствием все посмотрю, все почитаю И всем, естественно, отвечу Ну и, конечно, ребят, играйте только в самые крутые топовые игры И всем приятного геймплея!